добрый вечер дорогие друзья с вами снова юрий пузыревский всем добрый добрый добрый вечер рад приветствовать вас друзья пока наш стрим подтягивается вы можете уже смело ставить лайки нашей трансляции потому что сегодня у нас будет такой нестандартный прямой эфир сегодня буду отвечать на ваши вопросы сегодня Пообщаемся. юрий вы где ее моё юрий находится в минске добрый вечер всем всем привет привет как видно как слышно дайте обратную связь и будем начинать вчера я в нашем секретном нлп чате задал вопрос какие у вас есть вопросы по поводу нлп и сегодня постараюсь на них развернуто и полно ответить друзья пока вы находитесь здесь имеете возможность поставить лайк не упускайте эту возможность обязательно это сделайте прямо сейчас добрый вечер всем хорошо вижу если комментарии пошли значит скорее всего со звуком и с видео у нас все в порядке хорошо Так, чего я вам тут наобещал? Чего я вам тут наобещал? Как у вас настроение? Как у вас погода? В каком вы городе находитесь? Как говорится, весна, пора любви. Кого поймал, того и НЛП. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Надя. Надя. Нейропсихология. Надя, кстати интересный канал англоязычный по моему <coughs> хорошо напишите из какого вы города насколько сегодня рассчитан стрим друзья сегодня стрим рассчитан настолько насколько хватит меня и настолько насколько хватит вашего внимания потому что есть ряд вопросов на которые я хочу ответить и, ну, я думаю, что где-то в среднем час, час, может чуть больше, может чуть меньше. У нас как-то меньше 45 минут не получаются стримы, ну и больше полутора часов, по-моему, это уже перебор, это уже тяжело и проще сделать какие-то отдельные тематические ролики. Хорошо, друзья, никто так и не написал, из какого вы города, и никто так и не написал, как ваше настроение, состояние самочувствия. Ульяновск, отлично, здорово, спасибо. Хорошо, мне очень интересно знать, есть ли здесь те люди, которые писали вчера в чате вопросы, потому что я хочу начать с ответов на эти вопросы сегодня, и если эти люди есть, напишите, я задавал вопрос, и напишите коротко, какой у вас был вопрос, потому что я их все собрал, Тбилиси, супер, Киев, отлично, как погода в Тбилиси, как погода в Киеве, вы уже чувствуете весну? В Киеве в Тбилиси. Москва, ясная погода. Да. Отлично. Завидую вам, что у вас в Москве. Да еще и погода ясная. Нью-Йорк, настроение хорошее. Устало. Но ну, у вас, наверное, уже ночь. Нет, точнее, у вас раннее утро, наверное. Напишите, сколько у вас времени в Нью-Йорке. Перский край. И я задавал вопросы. Елена. Сейчас я открою ваши вопросы. Елена. Еще бы понять, какая из Елен. Ага, Елена, это вопрос, когда не можете принять решение. По-моему, так. Да-да-да. Супер, супер. Хорошо, друзья. Если я правильно вас понял, то видно и слышно меня хорошо. Еще раз призываю вас поддержать нашу трансляцию лайком, потому что для меня это важно. Чем больше будет ваших лайков и активностей на трансляции, тем... Будет больше распространяться это видео, а для меня это очень важно. Точно. Хорошо. Хорошо. Елена. Елена, раз вы здесь, сейчас зачитаю ваш вопрос полностью. Юра, тем вопрос, когда никак не можешь принять решение, взвешиваешь, взвешиваешь, за и против, но ну и все равно топчешься на месте. Конфликт ли это части личности? Смотрите, Лена, я отвечу на ваш вопрос, время в Нью-Йорке 13.39, о, супер, у вас самый разгар дня. Лена, отвечаю на ваш вопрос, здесь и да, и нет, почему? Если... Смотрите, есть более простые способы дать ответ, точнее принять решение, например, декартовые координаты, когда ты расписываешь свою цель в контексте... Сделаю, не сделаю, получу, потеряю. То есть делаешь такой квадратик. У меня есть на канале видео. Если хотите, в закрепленном комментарии сделаю ссылку на это видео. Просто чтобы сейчас не, не тратить время. Там есть особенность. Ты пишешь... Ну, то есть получается две шкалы. Одна шкала сделаю и не сделаю. Вторая шкала получу-потеряю. Там, где... И получается у вас, если я сделаю, то я получу, если я сделаю, то я потеряю, если я не сделаю, то я получу, и если я не сделаю, то я потеряю. И таким образом вы должны туда все, все что у вас в голове есть, выписать. И когда вы выпишете, то вы выпишете очень важный момент. Очень важный момент, что все те пункты, все те, ну скажем так, поинты, которые вы выпишете, вам нужно оценить по шкале от 1 до 10 насколько это для вас важно и когда вы уже получите объективную картину вот по внутренним оценкам вы уже тогда сможете принять решение это один способ не касающийся конфликта частей личности да и вы правильно пишете конфликт конфликт ли это частей личности может быть и конфликт частей личности и в этом случае я вам рекомендую вот что сделать не знаю знакома ли вам концепция вообще работы с частями личностями что такое личности что такое части личности да это определенные скажем так психологические наши субличности я их так назову которые отвечают за какое-то конкретное поведение и, допустим, в вашем случае есть неких две субличности. Да? Ну, техник для работы с частями личности, их на самом деле очень много. И самое распространенное называется интеграция частей личности. Что это значит? Сейчас поясню. Лен, вы слушаете меня вообще? Друзья, если вы меня слушаете, поддержите трансляцию лайком и можете пока продумать свой вопрос, который касается нейролингвистического программирования, написать его в чат, и я обязательно на него дам ответ. Пока отвечаю Лене. <смех> так вот, самый простой способ, что можно сделать, возьмите две своих ладошки, две своих ладошки, и представьте на одной ладошке, на правой, либо на левой, ту часть личности, которая отвечает за то, что вы хотите что-то сделать, да? А вторую, на вторую ладошку расположите часть личности, которая... Да, очень внимательно, хорошо. А на вторую ладошку разместите ту часть личности, которая отвечает за то, что вы не делаете, да, которая оказывает сопротивление. И вот так вот в легком трансе просто за ними понаблюдайте, придайте им некую форму, некий размер, некую метафору создайте. Да. Очень часто здесь работает вот каким образом... Здесь может человек там, допустим, одна часть может быть взрослая, а вторая может быть как маленький ребенок. Это вы, но вы как маленький ребенок. Это один из вариантов. Иногда у людей бывает просто метафора, когда они там одну часть личности представляют, не знаю, в виде какой-то, не знаю, в виде какого-то символа, а другую часть личности в виде другого символа, да? И таким образом, <к puisse> здесь смысл не в том. Как вы именно эти части представите? А здесь смысл как раз-таки в том, что вам нужно прояснить позитивное намерение каждой части. Вопрос поможет ли владение техниками НЛП в пути предпринимательства и бизнеса? Да, поможет. Сразу отвечу. Пока, Лена. Лена, напишите, понятно ли вам то, о чем я говорю? А Забываю ваше имя, человек из Москвы, все время хочется вас назвать Михаилом, но, по-моему, вас зовут по-другому. Ладно, суть не в этом. Поможет ли НЛП в пути предпринимательства и бизнеса? Да, поможет. Я могу с уверенностью сказать, что все предприниматели, ну или не все, а большинство предпринимателей, рано или поздно проходят курс НЛП-практик хотя бы для того, чтобы, ну как бы расшевелить себя, начать понимать лучше себя, начать понимать лучше других людей. И на самом деле ну, NLP – это такой большой хороший инструмент для понимания самого себя в первую очередь. Так, Лена, хорошо, я буду продолжать отвечать на ваш вопрос. И когда у вас есть две этих части личности, вам нужно определить позитивное намерение каждой из части. Когда вы определили позитивное намерение каждой из частей, то вам нужно вот как бы мысленно с ними общаться. Вы с ними общаетесь и понимаете. Так, эта часть хочет делать, потому что ей там хочет того-то, что она хочет развиваться, к примеру, это мои галлюцинации сейчас. А вторая часть сопротивляется, потому что она отвечает как бы за безопасность. Да? ну часто встречающийся такой пример. И ваша задача мысленно общаясь с этими частями проявить все свои коммуникативные навыки и постараться сделать так, чтобы эти части личности между собой договорились, то есть вы здесь как бы между конфликтующими частями личности как будто являетесь медиатором таким, да, человеком, который, который помогает урегулировать какой-то конфликт, да, то есть вы выносите вне себя какие-то ваши личностные особенности, по большому счету. вот что получается, и пытаетесь их помирить. И эта, метафорич... эта метафорическая работа она проходит очень хорошо, когда вы осознаете, в чем конфликт. В чем конфликт. Иногда бывает такое, что части они как будто не хотят идти на коммуникацию и не хотят с вами сотрудничать. Такое тоже может быть, но это скорее от навыка коммуникации, потому что вы как-то не привыкли с ними договариваться. В этом случае очень хорошо помогает. Вот какая история помогает, если вы работаете с коучем, с NLP-практиком, с NLP-тренером, то есть человек, который знает эту методику, это очень хорошо поможет. Но если вы пытаетесь работать самостоятельно, здесь тоже есть выход. Опять же, напоминаю, нужно состояние легкого транса, вы можете просто отпустить все логические истории, все, что с этим связано, логические, и постараться их вот в состоянии легкого транса начать сближать руки, и таким образом, чтобы они сдвигались, сдвигались, сдвигались, и в какой-то момент ваши части личности начали объединяться в одну. Начали объединяться в одну, и вам метафорически нужно представлять, что там происходит, и потом открыть и увидеть какую-то новую часть личности. И вот эту уже новую часть личности просто в себя вставить. Но это работает на таком метафорическом уровне и работает в состоянии легкого транса. Да, то есть вам нужна тишина, чтобы вы были наедине сама с собой. Очень рекомендую в этом случае иметь листик и ручку, потому что, возможно, вот в этом легком трансе, в этой проработке самой себя, у вас будет. Будут приходить какие-то идеи, будут приходить какие-то инсайты. И очень важно их запомнить, записать. И таким образом вы сможете объединить две конфликтующие части, сохран... объединяться. Так, я Борис, хорошо, запись сохраните. Записи мы пока сохраняем, но возможно будем уже в скором времени закрывать и будем их оставлять только для избранных. Например, для тех, кто находится в нашем секретном nlp печате Такое тоже может быть. Пока не знаю. Пока, пока, пока, все, пока все так. Пока все останавливает. Обязательно попробую. Спасибо большое. Хорошо, друзья. Кто задавал еще вопросы, вы можете обозначить себя. И я ваш вопрос постараюсь чем можно шире осветить сегодня в этом стриме. Напишите, кто у нас из чата есть сейчас в, на прямом эфире. И я Постараюсь сейчас ответить широко, насколько это возможно, на ваш вопрос, а пока мы ждем тех, кто откликается, то я попрошу всех, кто сегодня присутствует, обязательно поставьте лайк этой трансляции, это поможет ее продвинуть и увидеть большему количеству людей. Я знаю, был вопрос про шкалирование. Спасибо за лайки. Друзья, давайте сделаем сегодня за стрим, чтобы хотя бы было лайков 25. Если еще не поставите, поставьте, пожалуйста. Сделайте сегодня одно легкое действие. Хорошо. Ребят, если у нас сегодня на прямом эфире не присутствуют те люди, которые задавали вопрос. Так, я вам задавал вопрос про разводы. Смотрите, я вам ответил. У меня есть субъективный вопрос. Звучал так. Почему в России 80% разводов, знаете, у меня здесь есть свое особое рассуждение, оно может многим не понравиться, кому-то оно может понравиться, и я, наверное, свои мысли по поводу этого оставлю при себе, потому что, ну, потому что не хочу, потому что не хочу, давайте так. Так, вопрос про возможности, да, хороший вопрос. <клёплёп> Все, вспомнил. Сейчас вопрос выглядел так. Сейчас я его найду. Хочу зачитать прямо в оригинале. Так, как сделать видео, видение возможностей масштабней? Так, вижу только то, что есть под носом, хотелось бы взять больше охват для достижения своей цели. Отлично, вот этот вопрос, я на нем постараюсь подольше содержаться и надеюсь, что вы будете продолжать ставить лайки, потому что это... Прям очень важно во время прямого эфира. Хорошо, по поводу расширения возможностей. Иногда мы действительно можем не видеть каких-то возможностей, и потому что мы очень сильно как бы погружены в свое... свою реальность. Вот так вот я это назову. Мы погружены в свою реальность, и нам порой просто недостаточно того, что мы... Вот в своей каше варимся и не можем, как бы, видеть шире, да. Но это не означает, что у нас возможностей меньше, как это все развивать. Давайте, вот, про развитие. Есть такой хороший способ, он из арт-терапии. Вот прям Елена. Берите, сейчас записывайте, чтобы вам не возвращаться к этому стриму и не пересматривать, не искать, где я об этом говорил. Вот прям записывайте. Смотрите, из арт-терапии способ, как искать больше возможностей. Берете лист бумаги чистый, и на нем можете просто сделать краской кляксу какую-то, любую. Вот любую вообще абсолютно произвольную. Либо просто взять ручкой и какую-то каляку-маляку написать. И это ваши исходные данные, условно говоря. А дальше вы смотрите на эту кляксу, либо смотрите на эту каляку-маляку и пытаетесь рассматривать какие-то ее детали для того, чтобы из этого что-то получилось. Ну, допустим, вы там можете находить какие-то линии, может быть, там из какой-то кляксы вы можете нарисовать жука, не знаю, машину, вот что угодно. Ваша задача из той кляксы, из той из того исходного материала, который вам дан уже на листе бумаги, такого произвольного, просто постараться что-то дорисовать, не меняя саму кляксу, но так, чтобы это получилось какой-то понятный конечный результат. Вот этот инструмент, он очень помогает на то, чтобы развивать вот это креативное мышление и на то, чтобы развивать видение возможностей. Рисовать я люблю, тогда пробуйте. Хорошо, пчелка, я видел, что вы написали вопрос. Еще пока его не прочитал, сейчас пока отвечаю Лене. Дальше. Классический коучинговый способ вообще, чтобы видеть больше возможностей, рекомендую обращаться к коучам, не к психологам, а к коучам. Вот коучи это как раз-таки про возможности, когда человек, обладая определенным инструментарием, определенными знаниями, может вас, вас, вас ну так условно говоря, потерроризировать, позадавать такие вопросы, возможно, о которых вы даже не задумывались. И таким образом вы будете находить для себя какие-то новые ответы, какие-то новые ответы и тогда будет больше видение возможности это еще одна рекомендация следующая рекомендация причем я отмечаю коуча не обязательно я да? можно я но можно и не я вы можете посадить попросить следующий способ как видеть больше возможностей вы можете попросить своего друга или подругу и попросить его чтобы он полчасика вам позадавал один и тот же вопрос. Один и тот же вопрос, который называется «И что с этим можно сделать?». Вот вы рассказываете своему другу о какой-то ситуации, а он вам... Вот вы сделали реплику, а он вам задает вопрос. И что с этим можно сделать? Какие здесь есть возможности? Вот эти два вопроса. Что с этим можно сделать? Какие здесь есть возможности? И чтобы он вам полчаса без перерыва на каждую вашу реплику задавал этот вопрос. И самое главное, свои ответы записывайте. Можете просто на видео снимать или на диктофон. Лучше записывать от руки. Потому что видео вряд ли будете пересматривать, аудио тоже себя слушать вообще неприятно, это вообще больно, когда слышишь свой голос, он не такой, как ты ожидал. да. Вот. А на листе бумаги у вас будут сразу инсайты. Это второй способ, то есть задавание вопросов такого характера. К чему это может привести, какие здесь есть возможности, что здесь еще можно увидеть в этой всей ситуации. Это еще один способ. Следующий способ – можно задавать самому себе вопрос. Задавайте вопрос, что я еще могу сделать в этих условиях. Что я еще могу сделать в таких условиях, в которых я нахожусь. И вот поверьте, если каждый день, если каждый день самому себе задавать этот вопрос, то у вас каждый день будет какой-нибудь инсайт. Каждый день у вас будет какая-то идея, которая будет помогать вам видеть новые возможности. Ну и классический, да, классический способ – это можно просто смотреть на других людей, которые в похожем направлении развиваются, и что-то брать от них. А почему бы и нет? Точнее, почему бы и да? Не вижу в этом ничего такого, есть люди, которые гораздо больше уже успели сделать, гораздо больше успели применить в этой жизни, почему бы не посмотреть, как это делают они, вообще NLP это про это, да, про моделирование, посмотреть, как кто-то уже что-то умеет делать и сделать точно так же, а может даже еще и лучше. Ну и последний способ, отвечая на ваш вопрос, как видеть больше возможностей, что поможет расшевелить, расшевелить вот это вот креативное ваше мышление, вы можете взять... Сейчас объясню. Вы можете взять две темы, которые стоят друг от друга. Ну, например, психология и рыбалка. И попробовать, как вы из этих тем можете, как вы эти две темы можете как бы скрестить между собой, и что из этого получится. И вот этот как раз-таки инструмент, он дает очень-очень разные идеи. Или там, допустим, возьмите тему... Я не знаю, Google поисковик и. Уроки-кроки, шитья. Да, если вы в этом разбираете. И попробуйте их как бы скрещивать так, как уроки кройки и шитья могут быть связаны с гуглом, а как Google может быть связан с уроками кройки и шитья, ну и так далее. И таким образом вы будете находить для себя новые нестандартные решения, будете находить для себя новые нестандартные возможности, таким образом будет ваше видение расширяться. Но предупреждаю, что, друзья, давайте будем честными сами с собой, здесь все зависит от вас. Вот в конкретном вашем случае, Лен, я вам уже дал, наверное, 4 или 5 способов, как можно расширять видение своих возможностей. Какой из способов вы примените, какой из способов у вас сработает, какой из способов вы будете каждый день практи практиковать, это зависит э, только от вас. И от того, что вы знаете способы, ничего не изменится. Будет ли запись эфира, а тот нет возможности сейчас смотреть, да, пока, пока записи эфира остаются на канале. Если вы заходите на канал с компьютера, то в самом низу, если вы заходите на главную страницу, то в самом низу появляется э, линейка наших завершенных прямых трансляций. Чем ворон похож на стол? Да, да, да, да, да. Отлично, буду пробовать все. Хорошо, хорошо. Друзья, у нас еще есть один такой вопрос, который касается визуализации и развитие репрезентативных систем. Есть вопрос, который касается визуализации и развития репрезентативных систем. Есть ли тут сейчас у нас тот человек, который его в чате задавал? А то, может быть, он задал вопрос и думает, что потом в записи он его посмотрит. Хочу эту тему немного раскрыть и рассказать про шкалирование. Потому что вот как интересно получается, что человек, который задает вопрос, он потом не приходит на стрим. Вроде как хочет получить ответ, но на самом деле как-то не получается. Ну ладно, суть не в этом. Я все равно дам ответ на эти вопросы. Сейчас прочитаю, что нам пчелка написала, если в НЛП-техники, помогающие выйти из зависимых отношений без визуализации. Если человек не умеет визуализировать. Смотрите. Любой человек умеет визуализировать. И если человеку недоступна функция визуализации, у него есть либо какие-то повреждения мозга, либо повреждения нервной системы. И это уже. История серьезная и медицинская. Если человек не умеет представлять образы, это проблема. Я вот так отвечу. Но в НЛП есть много техник, которые помогают выйти из зависимых отношений. Например, ну, даже не то, что НЛП. Игры, которые, в которые играют люди, люди, в которые играют игры, игры. Люди, которые играют в игры. Эрик Бёрн. Почитайте Эрика Бёрна. Да? Три ягосостояния: Родитель, взрослый ребенок. Ну, смотрите, из зависимых отношений лучше всего выходить с терапевтом. Я это говорю не потому, что там хочу вам что-то продать или, не знаю, навязать какую-то свою правду, какую-то реальность. Ведь человек, который попал в зависимые отношения, он, как правило, в начальном этапе он может их не осознавать, он может всю жизнь проболтаться в зависимых отношениях, а может просто понять, что это какая-то нездоровая фигня, и начать искать пути оттуда выбраться, к примеру, человек вот понял, что с ним происходит вот такая вот история, и он начинает искать в интернете информацию, как выйти из зависимых отношений. Так, посмотрел про треугольник Карпана, так-так-так, ага, вот эта история про меня, окей, там посмотрел Эрика Берна, три эго-состояния, родили взрослый ребенок, как я себя веду в такой-такой такой ситуации, и кому-то этого уже будет достаточно. А иногда людям просто не хватает системности, чтобы методично их кто-то провел по этому пути, чтобы позадавал вопросы, чтобы где-то, может быть, спровоцировал, может быть, задал вопрос. Ну, хорошо. Там, типа, почему ты его не бросаешь? Почему ты не можешь с ним расстаться? А человек говорит... Ну, я понимаю, что эти отношения приведут в никуда, но мне его жалко. Окей, а когда ты работаешь с, с коучем или с психотерапевтом, скорее с психотерапевтом или с психологом, психолог может задавать тебе такие вопросы. Ну, хорошо». Окей, okay, давай представим, что 10 лет ты еще будешь жалеть, к чему это тебя приведет, в кого ты превратишься? И человек начинает рассуждать. Хорошо, а давай вот представим, что. А вообще, зачем тебе мучиться, зачем тебе решать этот вопрос? Продолжай мучиться, и все у тебя будет хорошо. Понимаете, это все очень сильно, <coughs> очень сильно индивидуально. И здесь, конечно, лучше найти специалиста. Не потому что я хочу там что-то продать, а потому что, друзья, это быстрее, чем вы будете сами на себе экспериментировать какие-то техники, в которых можете не до конца разобраться, где вам. Причем у каждого человека есть слепое пятно. Это то, что я о себе не знаю. Да, я могу выполнять какие-то действия бесконечно. А этих действий я могу о себе не осознавать. Да, вот я иногда пересматриваю свое видео, и я иногда чешусь. Там, не знаю, вот так делаю. Если бы не было этих видео, если бы я их не обрабатывал, то я бы этого и не знал. Оказывается, есть у меня такая история. Но если бы я не получал вот этой обратной связи, а психолог либо психотерапевту, он помогает вам вот эти слепые пятна осознать, понять и разобраться с этой всей историей. Ну вот здесь такой ответ. Есть много техник, много техник. Изучите треугольник Карпмана. Вот прям возьмите треугольник Карпмана – и практикуйте его понимание в течение месяца каждый день. Вот прям напоминайте себя при любых взаимоотношениях. Там, смотрите, как кто с кем разговаривает, и кто здесь палач, кто здесь жертва и кто здесь спасатель. Так, таким образом можно прийти к многим пониманиям и выскочить из созависимых отношений. А еще очень полезно, когда ты осознаешь свою роль, задать себе вопрос, а для чего мне играть эту роль? А когда ты получил ответ, для чего тебе играть эту роль, можно задать следующий вопрос. А как я могу вот эту потребность, которая которую я закрываю с помощью этой роли, как я могу ее закрыть, либо реализовать в другой какой-то деятельности, не обязательно в отношениях. И здесь вот очень-очень-очень личная история на самом деле. Так, так, это я задавал, но у меня всего 15 минут свободных. То есть вы нам еще и одолжение делаете. Хорошо. Так, есть, которые не умеют, не могут представлять, так и говорят, я не умею визуализировать. Медитация не для меня. Так потому что они уже, отвечаю вот на пчелкин вопрос, вы, пчелка, занимаетесь. Ну, вы каким-то консультированием занимаетесь или, или что? Ну, то есть, если я правильно понял из контекста, что вы кому-то что-то предлагаете сделать, ну, типа там, давай помедитируем, давай представим, или, может, вы как психолог работаете. Да, есть такие люди, есть такие люди, которые говорят, я не умею представлять, я не умею визуализировать и медитировать. И это, скорее всего, говорит о его каком-то сопротивлении. Он слышал, что медитация это ерунда полная, он слышал, что визуализация это ерунда полная. И он имеет право а, так считать, но это не значит, что он ничего себе в голове у себя не представляет. И если вы работаете как психолог, либо как коуч, то вот это сопротивление, его лучше не преодолевать, а просто воспользоваться другим инструментом. Поработать с якорями, поработать над ощущениями, поработать ну, с другими техниками, не надо заставлять человека. Я сейчас расскажу один интересный случай, у меня был клиент, парень из Израиля, он тоже мне на протяжении где-то трех сессий, он доказывал, что он не умеет визуализировать, он мне доказывал, что он не умеет представлять. Хотя по глазодвигательным стратегиям он вообще ярко выраженный визуал, и он... Предикаты визуальные применяет, и глаза у него постоянно где-то вверху. И это о чем говорит? Но я его не стал переубеждать в этом. Но единственное, что мы с ним на одной сессии решили просто, ну, когда мы уже друг к другу привыкли, когда рапорт установился, да, когда он стал мне больше доверять и понимать, что те методики, которые мы применяем, ему дают результат, я просто предложил ему, слушай, ну давай поиграем, вот ты мне доказываешь, что ты не умеешь визуализировать, а расскажи мне про ту машину, которую ты хочешь. И он начинает мне представля... рассказывать про свою машину, что это вот такая вот машина, вот такого вот цвета, вот так она выглядит, вот такие у нее детали, там туда-сюда, вот смотрите, да. И здесь... Что получается? Что человек реально визуализирует, только он не считает, что он визуализирует. Потому что у человека есть какое-то убеждение, либо установка, что визуализ... визуализирование – это какой-то особый способ, как нужно что-то делать. И он почему-то считает, что ему этот способ недоступен. А это не так. Отвечая на вопрос вот, про визуализацию. Так. «Real World» напомните ваше имя, я сейчас к вам по имени, я работаю с людьми, но не как психолог, предлагаю обратиться к психологам, а слышу ответ, были визуализации, ничего не вышло. Ну, смотрите, здесь, ну, конечно, человек, который, ну, я повторюсь, но человек, который убежден, что у него ничего не получается, и… Ну, блин, визуализация – это же не единственный способ. Можно работать с трансом и можно человеку говорить просто, ну, можно человеку говорить «представь». И не обязательно ему, у человека скорее всего уже просто какой-то блок на слово «визуализация». И здесь, ну, это не значит, что человек себе не, не репрезентует какие-то картинки. Это обязательно так. Человек репрезентует себе так или иначе какие-то визуальные образы. У кого-то кого больше, у кого-то меньше, но все равно это присутствует. Но но у человека может просто включаться блок на слово «Визуализация». И тогда он говорит, что это все хрень собачья. Человек может вообще там, не знаю, кинестетик, ему через ощущения лучше работать. Или аудиал ему вообще там, не знаю, со словами, со звуками, с вообще текстом или дигитал ему там только структуры, вопросы. И здесь вопрос как раз-таки, вот почему я назвал стрим, почему NLP не работает. Потому что большинство людей, у которых НЛП не работают, они забывают одну ключевую вещь. И эта ключевая вещь заключается в том, что... Должен был быть рапорт. Это значит, что у вас с тем человеком, с которым вы общаетесь, с которым вы напрямую либо косвенно применяете технологии NLP, у вас должно быть бессознательное доверие. Оно достигается путем подстройки, по позе, жестам, словам, предикатам, по ценностям. И так далее, и тому подобное. Почему я не устану никогда это повторять? Потому что у нас есть много способов присоединения, но многие это игнорируют. И, конечно же, если человеку говорят, давай повизуализируемся, а он говорит, ну давай попробуем, здесь ни о каком рапорте и речи быть не может, он только думает о том, чтобы ты ему там что-нибудь не нагадил. Да, я вот так вот выражусь. А когда есть рапорт, когда человек расслаблен, я сейчас вот продолжу, вот тройную спираль Милтона Эриксона вам сам, не осознавая того, закрутил. Вот этот парень, с которым мы работали, он начал представлять. И я говорю, ну вот ты же сейчас представляешь? Он говорит, да. Я говорю, ну значит, визуализируешь? Нет, я не визуализирую, я представляю. Понимаете? То есть мне как специалисту было не важно, как он это называет. Мне было важно, чтобы он начал это представлять. И он это ну, демонстрировал уже много раз во время. Но он почему-то решил, что он не визуализирует, а он представляет. А в чем разница? Р разница только в названии. Это раз. Джон, все, вспомнил Джон. Поэтому и задала вопрос, чтобы понимать, к каким психологам им стоит обратиться. Пчелка. Джон, я сейчас продолжу про визуализацию. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, этой трансляции, если вам это сделать легко. А я отвечу на вопрос Пчелки и потом продолжу вопрос Джона. Смотри, те, смотрите к какому психологу человека отправлять, вы никогда не угадаете, не угадаете, потому что любой человек выбирает себе психолога по внутренним ощущениям, он выбирает себе таким образом, чтобы ему было комфортно с ним находиться в одном пространстве, в одном поле, открываться ему, и, знаете, есть много психологов, которых, у которых много хороших отзывов, но если вы отправите этого человека к, к, по отзывам, по рекомендациям, здесь никто не дает гарантию, что этот человек ему вот зайдет. Поэтому такого ответа нет. Вы просто можете, сняв с себя ответственность, отправить человека просто к психологу. Или еще проще сказать, вот у меня есть 10 специалистов, дать ему прям список с телефонами, с контактами, и сказать, вот выбирай, кто тебе больше нравится. Вот выбери, кто тебе больше нравится первоначально, там, посмотри его Инстаграм, посмотри его отзывы, посмотри его манеру работы, может быть, если есть какие-то видео, и все, и человек должен выбрать сам, потому что мне, допустим, один специалист нравится, а другому человеку этот специалист вообще может не подойти, здесь вот такая история, и вы в этой истории, к сожалению ничем поможет, помочь не можете. Друзья, напоминаю, я вижу ваши лайки, давайте делаем хотя бы 25 лайков на этой трансляции. Отвечу сейчас на вопрос, про, продолжаю отвечать на вопрос про визуализацию. Теперь, ну, я надеюсь, что мне уже удалось немного вас убедить в том, что, в принципе, визуализировать либо нечто представлять способен каждый. Вот абсолютно каждый способен. Джон, вот сейчас к тебе конкретно обращаюсь, ну вот представь любой какой-нибудь предмет из твоего, не знаю, пространства. Ну что я тебе знаю? Я только знаю о том, что ты Джон, больше ничего. Ну наверняка у тебя дома есть, не знаю, гель для душа есть, наверное. Ты же, наверное, пользуешься средствами гигиены. Наверняка он у тебя есть. И вот э, постарайся сейчас вспомнить, не провизуализировать этот гель для душа, а вспомнить, как он выглядит. Просто вот постараюсь сейчас вспомнить, и в те, кто нас сейчас слушают, у кого, как вы считаете, что есть проблемы с визуализацией, я глубоко убежден, что это не так. Да, попробуйте вспомнить какой-нибудь предмет один, любой, который у вас есть, да, который вы видели, просто его вспомните там, где он есть. Пока вы вспоминаете, жду вашей обратной связи, а я отвечу еще на вопрос пчелки. Я имела в виду направление в психологии, а не на определенного психолога. А так, да, я просто говорю, поищи хорошего психолога. В ответ какого направления? Спасибо за ответы. Ну, смотрите, смотрите. Фу. Какое направление? Любое. Любое современное направление, которое... Да и не только современное. Главное, чтобы... Знаете, иногда мне задают вопрос, Юрий, а в каком направлении ты работаешь? А я не могу сказать, в каком направлении я работаю. Я эмоциональный интеллект изучал, у меня есть курсы там сертификации, НЛП изучал, и гипноз, и психоанализ изучал, и, и юнгианство изучал, немножко гештальтерапию, но это так, по книжкам, ну, не люблю гештальтерапию, ну, просто мне не нравится. Вот, я знаю многих много направлений, и хороший психолог – это не тот, кто себя там прям вот видит в каком-то одном направлении, это же зависит от человека. Кому-то нужно быстро и эффективно, кому-то быстро и эффективно вообще не подходит, потому что у него там сопротивление, ломка и все такое. Кому-то, может, подойдет больше, там, не знаю, психоанализ, который вообще там надолго растягивается. Поэтому, ну, честно скажу, не знаю. Надо, чтобы человек сам поискал. Очень круто было бы, если бы он там, не знаю, сходил к трем-пяти разным специалистам в разных направлениях, без особых ожиданий, просто понял. С кем ему лучше работать. Вот так. Получилось, но не очень четко. Хорошо, Джон, вот у тебя получилось представить гель для душа. Вообще не четко. Хорошо, вот ты представил гель для душа. Постарайся сейчас его в своем воображении сделать более четким. И напиши прямо сейчас в чат, какого цвета, какой формы, какая этикетка. И, может быть, ты сейчас не можешь прям четко его описать, потому что ты приблизительно знаешь, как он выглядит, но никогда не задавался вопросом, а что там написано, какого, там чет... какого цвета там полосочки на этикетке и так далее. Но общий образ ты вспоминать можешь, поэтому уже не рассказывай сказки, что ты визуализировать не умеешь. Сейчас ускорим этот процесс, усилим. А быстро и эффективно – это какое направление? Пчелка, быстро и эффективно – это может быть и гештальт, это может быть и НЛП, это может быть и гипноз, это может быть и работа с архетипами, да, юнгианство так называемое. Это может быть все что угодно, зависит от человека и от глубины его проблемы. Ну, считается вообще, что НЛП – это инструменты быстрой терапии. Но быстрая терапия – это 10 сессий, понимаете? Многие люди считают, что быстрая терапия – это одна сессия. Краткосрочная терапия вообще в психологии считается минимум 10 сессий. Вот это краткосрочно. Долгосрочно это, там не знаю, годами, 3 года, 4-5 лет терапию проходить. Вот такое вот отличие. Поэтому я тут не отвечу тебе на вопрос, точнее вам на вопрос, что лучше. Такое ощущение, что пчелка вы ищете для себя вопрос. Для себя, специалиста. Хорошо, пока нам... Джон напишет ответ на вопрос, не забудьте поставить лайки этой прямой трансляции. Напоминаю, что у нас есть чат, телеграм-чат. В описании к каждому видео есть ссылка на этот чат. Вы можете пройти, почитать и заскочить к нам в чат. Там вы сможете задавать вопросы, общаться, обменяться мнениями и получать всевозможные ништяки. Хорошо, все понятно, спасибо. Джон, <coughs> напиши, что у тебя там за гель для душа? Вот, опять видите, нос чешу. Привычка такая. Если бы не видео, не знал бы, что я нос чешу. Так, форма бутылки, цвет, зеленая этикетка с каким-то рисунком и надпись Шаума сверху. На этом все. Ну вот смотри, Джон, а этого что ли мало? Вот... То, что ты описал ты уже очень хорошо описал то что на то, то на что возможно ты сознательно не обращал сильно внимания. давай теперь дальше давай теперь дальше дальше вот что возьми любой предмет который ты сейчас видишь возьми это в смысле не в руки возьми а увидеть его увидь его и с закрытыми глазами когда ты его увидел рассмотри его обрати на него внимание а потом закрой глаза ну допустим вот я вижу свой стакан, да? Я сейчас смотрю на него и запоминаю его. Потом закрываешь глаза и представляешь его уже в этой руке. Но с закрытыми глазами и постарайся увидеть этот же стакан в этой руке. Вот я сейчас прям попробую. Можешь делать следующее упражнение. Для того, чтобы развивать вот это вот просто... так называется не то, что визуализация, это даже просто визуальная память, запоминание картинок. Можно, можешь... Посмотреть на предмет, который у тебя в одной руке. Закрыть глаза, с закрытыми глазами переставить его в другую руку. Представить, не открывая глаза, как он у тебя должен выглядеть в этой руке уже. Потом открыть глаза и сравнить то, что ты представлял, насколько оно соответствует тому, что ты сейчас видишь. Потом точно так же сделать это же упражнение. Опять смотришь в левой руке, закрываешь глаза, с закрытыми глазами переставляешь. Пытаешься представить, как это должно выглядеть в твоей руке, потом открываешь и сравниваешь. Это первый способ. <свозвучит> это первый способ, и он очень хорошо работает. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, если вы еще этого не сделали. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписались, и мы продолжим. Теперь, как ты можешь делать еще? Просто бери дома. Бери дома, вот сидишь дома в спокойной обстановке, смотришь на любой предмет, его представляешь, закрываешь глаза, начинаешь представлять его в другом конце комнаты. Там справа налево, слева направо, снизу вверх передвигаешь. Это одна история. Дальше, когда ты научишься это делать когда ты научишься это делать. Хотя ты уже это умеешь, ты просто сознательно не сильно акцентируешь внимание на деталях. И это тоже нормально. Это не значит, что... Ну, мне очень хочется задать тебе вопрос, а для чего тебе именно развивать вот эту визуализацию? Потому что что? Потому что все так делают, потому что все умеют, а ты не умеешь, или тебе это прям вот для чего-то необходимо. Поделюсь своей историей. Я изначально аудиал кинестетик. Да, у меня больше как бы со звуками все хорошо и больше с ощущениями все хорошо. Но когда я стал работать как тренер, стал преподавать NLP, так, я разозлился, тут кто-то дизлайк, ой, лайк отнял. Было 17, потом 16 стало, потом кто-то исправился. Наверное, кто-то еще раз хотел поставить лайк трансляции. Хорошо, друзья, поставьте лайки этой трансляции, потому что лайки помогают сделать шире аудиторию ладно рассказываю дальше вот я такой вот весь аудиал кинестетик мне вот реально по ощущениям и на звук все как бы очень хорошо с визуализацией ну у меня как бы этот навык есть я представляю что у меня это работает и все хорошо но когда я начал вести тренинги работы с группами то получилось вот какая история что большинство людей все-таки визуал кинестетики либо кинестетики визуалы то есть визуалов вокруг нас очень много дорогие друзья и я стал сознательно развивать в себе этот навык. Как я это делал? Для того, чтобы развивать в себе навык воспроизведения в визуальной репрезентации, я вот уже дал один хороший способ, это представлять предметы в разных местах. Второе Усложнение этого способа, ты можешь начать уже представлять предметы в, своем, в своей квартире, в своем помещении, в том пространстве, где ты находишься, но тех предметов, которых нету. Вот я, допустим, сейчас могу представить. Что наша машина вот сейчас стоит в соседней комнате? Ну, это интересный опыт, да, это развивает фантазию. Дальше. Дальше, что еще можно делать сознательно? Сознательно, как это делал я. Когда я стал понимать, что большинство людей в той аудитории, перед которой я выступаю, с теми, с кем я общаюсь, они все-таки больше визуалы я стал сознательно в свою речь встраивать слова-предикаты, которые характеризуют визуальную модальность. «Посмотрите, пожалуйста», «Давайте представим», «Опишите, пожалуйста, что вы видите», и так далее, и так далее, и так далее. Все визуальные предикаты я стал сознательно встра встраивать в свою речь. Когда я хотел привлечь внимание... По своей привычке, как аудиал, кинестетик, я говорил, послушайте, что я вам хочу сказать. Как бы сказал визуал. Я сказал, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, посмотрите сейчас на меня, либо посмотрите, пожалуйста, сейчас на наши слайды, либо посмотрите сейчас на доску. И я увидел, о чудо, люди стали лучше на меня откликаться, ну потому что ну вот больше визуалов. И я сознательно, очень долго и очень сильно встраивал в себя эти слова-предикаты. И самое интересное, когда ты начинаешь применять визуальные предикаты, описание визуальными предикатами, то каким-то чудесным образом твое представление, оно чаще начинает ссылаться к визуальной модальности. Это тоже один из рабочих способов, опробованный на мне и на многих других. Дальше, что еще... Я дигитал, если это имеет значение. Ну, знаешь, если бы я с тобой пообщался вживую, возможно, мы бы пришли к какому-то другому обоюдному мнению. Не думаю, что ты чистый дигитал. Но суть не в этом. Суть в том, что как ты еще можешь делать. А вот если как ты утверждаешь, что ты дигитал, то э, очень хорошо помогает такой способ, который называется «Описание своих действий». Как можно начать его практиковать? Вот ты сделал что-то, и тебе нужно кому-то рассказать, что и как ты делал. Но постараться это делать такими словами, чтобы человек у себя в голове нарисовал картинку, приближенную к реальности. Очень хорошо с этой задачей справляется... Как вы думаете, кто... Федор Михайлович Достоевский. Вот очень рекомендую тебе почитать какие-то отрывки из его рассказов, потому что вот он очень хорошо описывает. Описывает так, что мы прям начинаем представлять и находиться как будто в этом пространстве. Это то, что мне откликается. Я надеюсь, что тебе это тоже даст определенную пользу. Вот смотри, я дигитал и кинестет. Супер! А вот для дигитала, если ты вот прям дигитал-дигитал, ты, наверное, знаешь, что такое интеллект-карты. Майндмепы. Если ты начнешь составлять интеллект карты, если ты начнешь составлять интеллект карты, а потом начнешь эти интеллект-карты мысленно.. Ну, то есть ты составил, не знаю, в программе, либо просто на бумаге интеллект-карту, а потом ты начнешь с ней у себя в голове играться, передвигать детали. Это тоже тебе поможет. И очень тебе поможет описание реальности, да, то есть описание пространства своему другу, своему знакомому, своей знакомой, либо в тексте, если у тебя нет друзей, хотя я очень сильно сомневаюсь, как это выглядит. Вот именно делай упор на то, как это выглядит следующий момент можешь брать любую картинку <coughs> можешь брать любую картинку и ее описывать вот у меня сейчас висит картинка на ней изображен дом такой из чистого дерева в современном таком лофтовом стиле перед домом э, есть такая зона отдыха на ней стоят кресла бежевые, горит огонь, деревянные лавочки, под лавочками подсветка, лавочки стоят на такой плитке, вокруг песок. На картинке я вижу закат, сумерки, много зелени вокруг дома. В доме горит приятный желтый свет. Вот я сейчас описываю не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы вы каким-то образом представили эту картинку. Если хотите, могу вам показать то, что я сейчас описывал. Ну вот у меня просто висит фотография, у меня просто висит сейчас картинка. Напишите, показать или не показать. А пока вы пишете, не забывайте ставить лайки, потому что это важно для продвижения нашего канала. И вообще, мне как истинному уже блогеру, я уже начинаю вживаться в эту роль. Хочется, чтобы лайков было больше, чтобы было больше просмотров и активности на нашем канале. Хорошо. Хорошо. Джон, скажи, пожалуйста, ответил ли я на твой вопрос, и остальные ребята просто, во-первых, поддержите трансляцию лайком и напишите, насколько это было вам полезно, потому что хочется, чтобы пользу получали все, а не только те, которые задают вопросы, но я думаю, на самом деле вопросы достаточно актуальны. И опять же, Джон, все зависит от тебя, очень сильно зависит от тебя, насколько ты будешь прилагать к этому усилия, я уверен, что это возможно. Можешь взять прям картинку какую-нибудь, фотографию, посмотрел на нее, закрыл глаза и а потом постарался словами описать. О, друзья, вижу ваши лайки, спасибо, уже лайков становится больше, давайте до 25 дотянем сегодня, поставим рекорд. У меня на стриме, по-моему, самое большое было 22 лайка. Так, покажите. Покажите. Вот вам хочется в личное пространство за, за, за это заглянуть. Хорошо, а сейчас покажу. Одну секунду. Опачки. Я вернулся. Вот такая картинка. Ну И вы понимаете, что эту картинку, ее можно ну, достаточно долго и детально описывать, постараться максимально сделать так, чтобы другой человек что-то себе вообразил. И это вам будет тоже хорошо помогать, будет вам хорошо помогать развивать свою визуальную репрезентативную систему. Хорошо, здравствуйте, здравствуйте, всем добрый вечер, отлично, очень рады, что вы к нам присоединились, мы здесь отвечаем, я здесь отвечаю на вопросы по нейролингвистическому программированию и не только. Так, еще был вопрос про шкалирование. Был вопрос про шкалирование. Было бы круто, если бы Джон сейчас написал, что не получается в плане шкалирования, и давайте, пока Джон напишет. Очень коротко объясню всю теорию. Так, вашу картинку представил. Сначала все норм было. А когда началась про песок и далее, все кусками стало. Песок отдельно, закат отдельно и так далее. Дом остался где-то в другом месте. И что? Ну, может быть, я так описывал, что вы так представили. И в этом ничего такого нету. Вот вообще ничего такого нету. Джон, вы, кстати, ты кстати не написал, для чего тебе это нужно, во-первых. А во-вторых, во-вторых, здесь, смотри, чем больше будешь пробовать, тем лучше начнет получаться. Пробуй еще через слова-предикаты, прям через визуальные. Ты просто поймешь, что в какой-то момент твоя система начнет ломаться. Тебе для того, чтобы описывать что-то с помощью визуальных предикатов, тебе придется что-то представлять. А когда ты будешь что-то представлять, твоя визуальная репрезентативная Ведь смотрите, использование той или иной репрезентативной системы – это просто вопрос привычки. Нам все это доступно, но нужно, если мы хотим что-то расширять, если мы хотим что-то увеличивать, то нужно это делать сознательно. Это сознательно Хорошо, теперь про шкалирование. Да, есть такой инструмент в NLP, в коучинге очень часто... Я понял. И очень часто мы его используем. Смотри, вот Джон пишет, что... Так, Джон где-то написал. Так, мне нужна визуализация для того, чтобы пользоваться техникой шкалирования своих состояний. Вот смотри, хорошо, Джон. Ну, не быстро. Не быстро ты будешь развивать свою визуализацию, если будешь это делать на отвали. А если будешь прилагать к этому усилия, будешь развивать очень быстро. Хорошо. И давай вот подумаем. Картинка довольно перспективна. Хорошо. Ты же можешь прибегать к шкалированию и через, допустим, дигитальную систему. Если ты как-то говоришь, что у тебя дигитальная система больше развита, то наверняка ты хорошо умеешь представлять цифры. И вообще, как ты определил, что ты дигитал? Не могу представлять шкалу. А ты можешь не представлять шкалу, а ты можешь представлять, допустим, не знаю, дисплей, на котором есть не шкала, а есть цифра. И для тебя это будет легче. Лично для тебя. А вообще, просто вот смотрите, давайте вот сейчас проверим инструмент шкалирования. Оцените сейчас по шкале от 1 до 10 свое состояние по энергии, где 10, я полон энергии и прям вот прет меня, а один это я вот уже почти засыпаю, чувствую себя не очень хорошо, я бы уже вот и спать лег. 5 это где-то середина. 6 это чуть больше, более активное состояние и так далее. Да, это же все внутренний инструмент. Пока вы представляете. Пока вы представляете, то. Обязательно ставьте лайк этому прямому эфиру. Не устану это повторять сегодня. Хорошо. Вот Джон написал, мной движет логика. Хорошо. А кто сказал, что. Человек, который умеет визуализировать, им не движет логика. Или человек, который там, не знаю, аудиал, кинестетик, что у этих людей нет логики. У этих людей тоже есть логика. Логика это вообще ну как бы не про это. Хорошо. Джон, а получается у тебя представлять просто цифры? Напиши. Да, я умею представлять цифры. Хорошо, пока вы пишете, напишите, напишите в комментариях, как вы себя чувствуете по уровню энергии, где 10 это максимум, супер-супер активный, а 1 это вот прям совсем слабенько. Напишите свою внутреннюю оценку. Что такое шкалирование вообще в целом? Давайте разберем потом пересматриваю стримы. И слышу, как я глотаю воду. Минус хорошего микрофона. Он улавливает все. Даже если сейчас замолчу, будет слышно, как у людей, живущих рядом, работает телевизор. Ну жду, жду ваши циферки, друзья. Чувствую на 4. Хорошо, есть. Отлично. Напишите еще. Да, Джон пишет, да, получается представить цифры. Вот, Джон, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас, когда ты умеешь представлять цифры, на какую цифру ты сейчас себя чувствуешь от 1 до 10? Так, неизвестный ник на 4, хорошо. Значит, мы уморились? Вы, может, устали? Может, я скучно веду? Если вы устали, могу дать хороший инструмент, как быстро поднять свою энергетику. Дать быстрый инструмент. Дамир на 10, так, Елена на 5, хорошо, хорошо. Давайте так, про шкалирование. 7, вижу ваши циферки пошли, супер, супер, супер. Смотри, Джон, давай уже в контексте тебя. Если ты смог оценить свое состояние на 7, представляя цифру, то зачем тебе усложнять себе жизнь и представлять, Какую-то шкалу, которую тебе нужно вот прям визуализировать. Вот ответь на этот вопрос. Давайте теперь расскажу про инструмент такой, который называется. Вот смотрите, каждый себя как-то оценил по своему внутреннему ощущению. На восьмерочку кто-то чувствует. Хорошо. Было бы очень круто, что пока вы себя оцениваете, если вы еще поддерживали лайками эту трансляцию. Хорошо, друзья, есть такая техника в НЛП, называется барометр состояний или адреналиновый барометр с помощью которой мы можем управлять своим состоянием. Что это значит? Нужно себе в голове представить некую шкалу, у которой есть деление от 1 до 10. Каждый человек ее представляет своим каким-то образом. Кто-то представляет такую, знаете, как спидометр, где есть от 0, условно говоря, или от единицы до 10. Кто-то представляет вот прям как термометр с делениями, как линейку, если хотите. Не скучно ведете, просто забот сегодня много. Хорошо, супер, хорошо. А то мне, мне вы не поверите. Мне не хватает обратной связи, мне не хватает живых людей. И то, что вы пишете в комментариях, это прям очень-очень респектую вам. Спасибо вам большое за это. А, каждый человек у себя в голове может представить некую шкалу. Вот напишите, какой, как, какой вам барометр представляется. У кого-то это может быть, знаете, как эквалайзер, да, где там просто есть какая-то такая вот полосочка, и в ней есть какие-то 10 делений. Это сейчас на 7, но как же есть, но также есть и другие ситуации, и другие состояния. Безусловно, безусловно. Давайте постараюсь вам сейчас в этом стриме объяснить, как работает барометр состояний, и как его в себя встроить. Хотите? Кстати, никто не написал, что хочет технику, как быстро себя взбодрить. Наверное, не хотите. Ну, ладно. Не хотите, как хотите. Окей. Вот вы сейчас уже оценили себя... По шкале от 1 до 10, кто-то на 10, кто-то на 4, кто-то на 7, кто-то на 8. По вашему состоянию, по состоянию энергии. Вот, кто-то представляет ступеньки. Супер, тоже хорошо работает. Теперь, вы себя оценили и представьте по своей внутренней шкале. Вот, кстати, представьте, какую шкалу вы напишите. Напишите, какую шкалу вы представляете. У меня, допустим, в моем представлении, это обычный классический такой термометр. Вот термометр, на котором есть 10, 10 цифр, от 0 до 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, у меня это так, и он такой у меня, просто на деревянной какой-то основе, есть цифры, и есть такая красная, красный спирт, который работает, хотим, что за техника? Хорошо. Плюс. Хочу технику. Техника очень смешная, но очень эффективная. Очень рекомендую с утра, если не можете проснуться, то делать эту технику. Что нужно сделать? Нужно взять свои ладошки, вот так их, вот так их потереть, чтобы они разогрелись. Прямо разогрелись, чтобы вы тепло почувствовали. Потом начинаете вот так себя лицо проводить. Начинайте лицо проводить своими горячими ладошками. Сейчас ладошки уже подостыли. Теперь их еще нагреваете. Опять начинаете так лицо по своему лицу проводить по всему лицу. Вот просто гладите свое лицо своими разогретыми ладошками. Периодически их разогревая, кровь начинает разгоняться. Вот вообще заметите, почувствуете уже улучшение состояния, вы уже это как будто, знаете, как, как будто усталость снимаете. Можете прямо еще где-то провизуализировать, хотя это, хотя это не обязательно, это просто работает. Продолжайте разогревать, делайте так, напишите, стало ли вам уже бодрее, веселее, лучше. Прям очень рекомендую делать это с утра. Очень рекомендую делать это, когда вам нужно быть бодрым, а вы уже почти засыпаете. Прям очень рекомендую это делать в любой момент времени, когда вам необходимо. Дальше. Мы сейчас вернемся к технике барометра состояний. Как можно усилить эффект этого упражнения? И усилить можно очень просто э и забавно. Делайте еще раз, разогревайте и начинайте тереть свои ушки. Прям вот сильно-сильно-сильно их растираете, так до красна. И вы почувствуете очень много энергии. Очень хорошая, короткая, быстрая техника, как можно легко себя взбодрить. Очень рекомендую, особенно с утра, если вам тяжело проснуться. Хорошо, хочу технику отрезок с делениями как на геометрии, супер, отлично, представляю метроном, который музыканты используют, это в качестве барометра, супер, супер, супер, напишите, проделали вы эту технику с поглаживанием лица и тереблением ушей, какой эффект она на вас оказала, и мы вернемся к технике барометра состояния. У меня как настройка частоты в старом радио супер-супер. А вот у Джона, скорее всего, просто цифра. И это нехорошо и неплохо, потому что это все очень субъективно. И кто какой себе барометр хочет, тот такой его себе, тот таким его себе и представляет. Кто-то может вообще, вот я сейчас смотрю, что тоже хорошая идея, представить цифры на клавиатуре там от 1 до 10, от 1 до 0. Да? И... Тоже будет очень хорошо работать. Напоминаю вам поставить лайк нашей прямой трансляции, если вы его еще не подставили. Подписаться на канал, если... Вы еще не подписаны смотрите в записи. И, кстати, пишите в комментариях все то, что у нас сегодня происходит. Пишите свое мнение, пишите свою обратную связь и вопросы, даже если вы смотрите в записи. Для меня это очень важно. Мне очень важно делать контент, который будет не только интересен мне и моим, не знаю, субличностям, но и чтобы вы получали отсюда максимальную пользу. Хорошо, мне эту технику показывали для того, чтобы... На работу, на работе ночью не заснуть случайно. Я ее забыла, а теперь вспомнила. Отлично, да, это очень хорошая техника, она очень помогает. Она, кроме того, что она еще помогает успокоиться где-то. Да, вот это вот потирание лица своими теплыми руками. Но это очень важно, чтобы руки были теплые. Холодными руками плохо работает. Поэтому берите на вооружение, пользуйтесь. Буду рад, если кому-то это принесет невероятное удовольствие. Я. Этими техниками пользуюсь и наслаждаюсь ежедневно, чего я вам желаю. Хорошо, барометр состояния, вернемся. И вот каждый из вас представил себе некий барометр. И вы уже себя оценили по шкале от 1 до 10. Кстати, после техники с поглаживанием себя и растиранием ушей, может быть в вашем состоянии что-то изменилось. Опять напишите в чате цифру по уровню энергии, как вы чувствуете себя сейчас от 1 до 10? И вот с этой цифрой сейчас мы начнем работать, и сейчас мы начнем прям вот уже взлетать. Так, у меня ничего не получается представить в контексте шкалирования. Уже 100 раз не только сегодня пробовал все от градусника до цифровой крутилки. Вот, Джон, вот я говорю, и как будто все мимо, вот как будто все в задницу, извините меня за выражение. Я только что вас попросил, оценить свое состояние от 1 до 10 в цифрах и задал вам вопрос а вы цифры можете представить вы говорите да и даже пишите цифру 7 значит вы можете представлять цифры а почему бы вам не отвязаться от какой-то шкалы прям напрямую которые вы уже сто раз пробовали, у вас это не работает, но у вас работает цифровое представление. Представьте перед собой, я не знаю, как вы ее представили, цифра 7. Где вы ее представили? Где оно у вас в пространстве? Вот постарайтесь сейчас обратить внимание на то, что я вам конкретно говорю. Подумайте о том... Как это работает у вас, а не подстраивайтесь под кого-то другого. Так, я вижу, у кого-то тройка. Редактировать изменения. Здравствуйте, только зашла. Здравствуйте, присоединяйтесь и ставьте лайки обязательно те, кто только зашел. Хорошо, <свы> еще раз оцениваем свое состояние в данный момент. И когда вы оценили циферкой, мысленно представьте, как на вашем барометре эта цифра соответствует тому, что вы сейчас написали. Как это выглядит? Если у вас внутри есть, там не знаю, крутилка, у кого-то крутилка, у кого-то просто столбик с цифрами. Вот если вы чувствуете себя сейчас на 7, вот прям представьте эту отметку на 7. Если вы чувствуете себя на 4, представьте эту отметку на 3. Это ваша такая отправная точка в этом упражнении. Джон... Если ты чувствуешь себя на 7, то... При... Так, ну я просто представил огромную цифру 7 прямо перед собой, синюю. Просто семерка и все. Супер. Не знаю... Какие боги сегодня спустились с небес, что ты начал меня слышать и начал понимать, я по-дигитальному говорю, понимать то, что я говорю. Отлично, вот твоя большая семерка. Вот ты сейчас себя чувствуешь на семь. Отлично, просто супер. Ребята, представляете, вот насколько вы себя чувствуете, вы на своих внутренних приборах тоже сейчас зафиксируете эту цифру. У каждого эта цифра разная. А теперь... В зависимости от того, насколько вы себя чувствуете, ну давайте попробуем поснижать. Вот если ты Джон, давайте вот на примере Джона, чувствуешь сейчас себя на 7 по энергии и видишь цифру 7, вспомни, пожалуйста, сейчас ситуацию, где ты чувствовал себя, к примеру, на 5. Может быть, это было сегодня, может, это было, когда ты, не знаю, куда-то шел, может, это было, когда ты где-то ехал. Вспомни, пожалуйста, ситуацию, когда ты чувствовал себя на 5. А пока ты будешь вспоминать эту ситуацию, постарайся как бы ассоциироваться с этой ситуацией, представить себя в этой ситуации, чтобы ты реально начал чувствовать себя на 5. А вот когда ты начнешь себя реально чувствовать на 5, вспоминая эту ситуацию, представь перед собой эту цифру 5 большую, как семерка. Только уже не семерка, а пятерка. Все остальные тоже понижайте немножко, да? Вспомните, когда вы себя чувствовали не на 7, а на 5, и начните ощущать себя на 5. Прям так успокаивайте себя. И на своем вот этом внутреннем приборе, который вы себе представляете, спустите эту отметку. Что мы сейчас делаем? Мы создаем внутренний визуальный такой якорь. Джон, пускай тебя не смущает, что это визуальный якорь. У тебя просто цифры. Пускай тебя не смущает. Напишите, получилось ли спустить, вспомнить какую-то ситуацию, где вы по энергии себя чувствовали на 5, и начать себя чувствовать так, и потом отве... отметить на своей внутренней шкале. Прям напишите, получилось у вас или нет. А пока вы пишете, я обязательно призываю всех тех, кто будет смотреть в записи, и те, кто еще не поставил лайк этой трансляции, пожалуйста, сделайте это, потому что это важно как для меня, так и для канала. И для тех людей, которые, возможно, благодаря вашему лайку смогут увидеть этот стрим. Подпишитесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Делитесь этими видео со своими друзьями. Жду, жду, жду, друзья, ваших комментариев. Вот если вы заметили, что я немножко уже тоже подспустил свое состояние на пятерку, на пятерку. Вспомнил, когда чувствовал себя на пятерку. Представил, ассоциировался и на своей внутренней шкале отметил. Жду, жду, жду ваших комментариев. Крутой у нас стрим сегодня, на самом деле, такой динамичный, много вопросов обсудили. Напоминаю вам, друзья, что в описании к каждому видеоролику на этом канале я вижу ваши лайки. Спасибо большое. Хочу сегодня поставить рекорд 25 лайков, пока 21. Напоминаю, что в, кажд... в описании к каждому видеоролику на этом канале есть ссылка на наш Телеграм-канал и на Телеграм-чат. В Телеграм-канале, как правило, просто анонсы каких-то мероприятий, каких-то эфиров, новые выпуски с канала я публикую, а в чате мы можем пообщаться, вы можете задать вопрос мне, поделиться какой-то техникой, каким-то мнением с любым другим человеком, который в, который в этом чате присутствует. И вот так Вчера я задал вопрос в чате, какие у вас есть вопросы касаемо нейролингвистического программирования. И многие люди отозвались, написали свои вопросы. И мы таким образом построили сегодня, на мой взгляд, очень интересный продуктивный стрим. Окей. Так, я прочувствовала очень сильно и настроение действительно стало хуже. Хорошо. Но смотрите, адреналированный барометр должен влиять не на ваше настроение, а на уровень энергии. Хотя вы можете создавать себе барометр настроения. Окей. Давайте дальше. Давайте дальше снижать. Я потом расскажу, как этим пользоваться. Мы сейчас просто вот сделаем, а потом постарайтесь довериться мне. Джон, напиши, представилась ли, ли тебе цифра 5. И теперь, когда мы уже сделали такую пятерочку, давайте кажд... все получилось. Но цифра меньше и другого цвета. И стиля. И И чё? У тебя главное не цвет и стиль, у тебя главная цифра. В твоем конкретном случае это так. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас вспомните свое состояние, когда вы себя чувствовали на троечку по энергии. Это не значит, что у вас должно быть плохое настроение, но вы просто чувствовали себя таким уже не самым энергичным в мире человеком. Я вот сейчас вместе с вами постараюсь тоже вспомнить, когда я себя чувствовал на троечку. Прям вот вспоминаю. Пока вы вспоминаете это состояние, <coughs> вам нужно с ним ассоциироваться. Прям прочувствовать. И когда вы поймете, что вы уже себя действительно чувствуете вот прям на троечку по энергии, такое же состояние, что я уже готов и отправиться к кассуну. Когда вы начали это чувствовать состояние, на своем внутреннем барометре просто шкалу опустите до 3 и отметьте, прям запечатлите у себя, что вот так я чувствую себя на 3. Окей. Okay. Я на своем внутреннем барометре тоже это сделал. Джон, в твоем случае просто представь цифру. Войди в состояние, где ты чувствовал себя по энергии на 3, и представь перед собой цифру 3. Окей. Okay. Делаем дальше. Когда у вас это получится, напишите, пожалуйста, в чате, у меня получилось спуститься на 3. Когда у вас это получится, напишите, у меня удалось спуститься на 3. как только увижу первое сообщение начнем двигаться дальше сейчас мы создаем себе каждый из вас создает себе внутренний барометр состояний а пока вы пишете, и даете обратную связь я скажу пару слов для тех кто смотрит наш стрим в записи обязательно не забывайте писать комментарии, как будто вы действительно смотрите этот стрим, но уже в комментариях. Хорошо, Дамир написал, что получилось спуститься на 3, отлично, я думаю, что у большинства тоже сейчас уже получится. И что мы теперь делаем? Вот смотрите, друзья, получается какая история? Для того, чтобы нам вызвать у себя какое-то состояние, нам нужно вспомнить какую-то ситуацию, у меня получилось на 3, до 1 дойдем, и я уснула Нет, до одного мы доходить не будем, вы потом сами это сделаете. Мы сейчас пойдем уже вверх. Что мы здесь делаем, как облегчает эта техника? Вот Нам для того, чтобы переключить свое состояние, нам нужно вспоминать какие-то э, ситуации, которые соответствуют тому состоянию, которое мы хотим получить. А здесь мы вспоминаем состояние и как бы наносим его на внутреннюю какую-то шкалу, которая во внутреннем представлении. Вот. Ура. Вот сегодня реально какой-то просто, не знаю, бог НЛП спустился с небес, и Джону... Принес инсайт. Блин, я понял, мне проще представить сначала какое-то помещение, и на двери шкафчика легко представляются неоновые цифры. Это просто, это просто бомба. Хорошо, друзья. Джон, я рад, что благодаря этому стриму ты получил инсайт, и у тебя начало получаться. Я думаю, это хорошее. Вот как только разрешаешь себе быть не в какой-то рамке, а разрешаешь фантазировать, тогда начинает получаться. Что мы делаем? Мы вот на внутреннюю шкалу каждого своего внутреннего прибора, получается, как бы наносим состояние. Давайте сейчас вот что попробуем сделать. Мы уже прошли три состояния, условно говоря, на 7, на 5 и на 3. И сейчас большинство из вас находится в состоянии на троечку. Я тоже. Ну, наверное, уже немножко поднялась в силу того, что Джон поделился своим инсайтом. И вот вы сейчас представьте, там, где вы сейчас находитесь, возможно, кто-то на тройке, кто-то на четверке. Представьте свою внутреннюю шкалу. Я закрываю глаза, потому что мне легче представлять свою внутреннюю шкалу с закрытыми глазами. Вы можете это делать с открытыми. У кого что? У каждого здесь свое. И... Пробуйте мысленно уже не представлять ту ситуацию, где вы себя чувствовали на 5, а начинайте медленно эту шкалу подымать. Сначала с 3 на 4, потом с 4 на пятерку, потом с пятерки на семерочку. И вы будете замечать, что благодаря тому, что вы заикарили у себя вот на внутреннем экране это состояние, как это оттарировали свой внутренний барометр, и вы уже представляете не ситуации, а представляете барометр. И представляя барометр, состояние будет меняться. У меня лично изменилось. Почитаю пока ваши комментарии, и мы сейчас давайте еще сделаем, наверное, кроме семерки, еще девяточку. Так, это визуализация в визуализации, еще. Ну смотри, Джон, вот на самом деле круто, что ты благодаришь, э, круто, что у тебя получилось, но я больше чем уверен, что у тебя это и получалось, просто ты не мог как бы найти для себя способ, как это делать быстро и понятно. И сейчас ты научился этому делать, и я очень искренне рад. Если хотя бы одному человеку мой прямой эфир помог, то я уже понимаю, что это было все не зря. И в довесок к этим словам, если вы еще лайк не поставили, поставьте, поставьте лайк этой трансляции, даже если смотрите в записи и... Подпишитесь на канал и напишите в комментариях, что у вас получается, даже если вы смотрите этот прямой эфир в записи. Да, точно, состояние меняется, совершенно верно. Ну и давайте так, вот вы сейчас уже на семерочке, представьте состояние, когда вы себя чувствовали прям на 9. Вот что это было, где вы были, прям постарайтесь почувствовать, вспомнить как вам было круто, как вы чувствовали себя полным энергией, где это было, и когда вы начнете себя чувствовать уже где-то приблизительно в этом состоянии, просто на своем внутреннем барометре запечатлите у себя вот эту цифру, девяточка, у кого-то это будет вот такая стрелка, у кого-то там метроном был, у кого-то просто деление, у меня просто такой как градусник, и я сейчас вот уже начинаю себя чувствовать на девяточку, ах, хорошо, ох, хорошо, и у себя отмечаю вот эту девяточку. Вот то, что мы сейчас проделываем с вами, это называется тарирование. да. То есть мы калибруем, мы настраиваем свой внутренний барометр. В дальнейшем вам не придется прибегать к воспоминанию каких-то ситуаций, чтобы войти в определенное состояние. А вы просто уже будете представлять этот барометр, будете передвигать. Вот эту шкалу, вот эти значения, которые показывает вам ваш внутренний барометр в соответствии с тем состоянием энергии, где вам это необходимо. Как этим пользоваться? Когда вам нужно взбодриться, можете повышать, мысленно представляя свой барометр, и тем самым ваше состояние будет ну, как бы энергия будет повышаться. А вечером, когда вам нужно уже заснуть, многие люди страдают бессонницей, вы можете мысленно так понижать, представляя свой барометр и ваше состояние. Главное, делать это не очень быстро. Просто медленно, представляя каждую циферку, как состояние понижается, понижается. И вот я сейчас спустился где-то на шестерочку. Мне для этого стрима вот этого состояния прямо сейчас достаточно. Я думаю, что вам тоже. Поэтому делайте... Поэтому сделайте это прямо сейчас, до комфортного состояния, которое нужно сейчас. Так, только хотела написать, что состояние никак не меняется, а начала писать и ощутила, как оно уже поменялось. Вот здесь Надежда, которая у нас из Нью-Йорка. Опять же, почему NLP не работает? НЛП не работает у тех, кто к себе не прислушивается, и иногда наше состояние, оно может измениться, что мы даже не осознаем. Вообще работа с состояниями, она достаточно такая... Иногда бывает сложно вот в чем, потому что когда мы в каком-то состоянии, мы можем его не ощущать, это как рыба не знает, что есть вода, рыба начинает понимать, что есть вода, если она над этой водой оказалась, или как человек не понимает, что есть воздух, пока его не лишить этого воздуха. И здесь вот какая история. Очень важно иногда выходить в третью позицию, как бы диссоциироваться от себя и как бы давать себе обратную связь. А в каком я сейчас состоянии? Вот как на стоп себя ставить, делаешь такой стоп-кадр. Так, стоп, а в каком состоянии я сейчас нахожусь? А как я себя чувствую? И здесь вот этот механизм как раз-таки работает на задавании вопросов. Он работает на, на задавании вопросов самому себе. Когда ты сам, саму себе задаешь вопрос, а как я сейчас себя чувствую? А я сейчас по внутреннему шкале чувствую себя на 8, на 9, на 10 или на 3. И когда ты начинаешь задавать себе вот эти вопросы, и когда ты начинаешь в соответствии с этими вопросами еще двигать шкалу, тогда все очень хорошо работает и все очень хорошо меняется. Можете мне поверить и поставить еще очередной лайк этой трансляции, если вы получаете пользу. Это помогает нашему каналу стать еще более популярным. <как> И раскрывать все еще больше и больше интересных тем. Если еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь. Буду рад новым гостям, новым зрителям. И если вы еще не в нашем NLP-чате, обязательно в описании к этому видео есть ссылка на наш NLP-чат. Самое главное – это научиться открывать описание. Под каждым видео есть описание, оно достаточно длинное. Там есть и ссылка на телеграм чат со мной на мою на наличку на на личную переписку со мной. Если вы захотите записаться на консультацию и поработать со мной как с коучем, либо как с психологом, вы можете по ссылке написать мне, и мы с вами оговорим условия встречи и поработаем, если вам это необходимо. Если вам это не, не, не необходимо, то, пожалуйста, присоединяйтесь в наш телеграм-чат, там мы обсуждаем темы эфиров в том числе и многое другое. Ну что ж, мои дорогие, мы уже час 25 в эфире. Я смотрю, что как-то люди у нас стали разбегаться с прямого эфира. Я думаю, что на все возможные вопросы, которые были на сегодняшний день, я уже ответил. Еще немного побуду с вами, буквально 5 минут. Если вопросов нету, то просто вам что-то расскажу. А если вопросы есть, можете задать вопросы, и я вам обязательно их задам. Если есть какие-то предложения по стримам, на какую тему сделать следующий стрим в контексте НЛП, психологии, саморазвития, инструментов, тайм-менеджмент и все такое, то можете сейчас предложить свои варианты, я посмотрю, что из этого всего в чем я эксперт, что, какую тему я могу раскрыть и, и на какую тему я могу сделать стрим. Друзья, у нас 24 лайка, давайте поставим этот рекорд и сделаем 25. Прям очень хочется побить рекорд. У вас уже 25 лайков нет, смотрите, вижу только 24. Вижу пока только 24. Ну давайте, кто интересно поставит 25 лайк, тоже небольшой конкурс. Вот когда вы поставите 25 лайк Напишите Это был я, я поставил 25 лайк Будет прикольно посмотреть Кто у нас сегодня счастливчик. Пока Ну вот, вот сейчас вижу 25 Кто-то его поставил Можете уже и 26 поставить Хорошо, друзья, можете предлагать Свои темы для следующих прямых эфиров Могу еще буквально 4 минутки Поотвечать на ваши вопросы Если вопросов нет И вы удовлетворены этим прямым эфиром, я с радостью буду его завершать. Мне сегодня очень понравилось, очень круто, круто, что Джон получил инсайт, научился визуализировать, И это начало пути. Я думаю, что через месяц Джон уже начнется, начнет намного лучше представлять. И это не, не факт того, что ему что-то недоступно было, а факт того, что он просто... Представлял себе, что визуализировать это как-то по-другому. Супер, супер, супер, спасибо. Так, а кто же этот человек, который поставил 25 лайк? Неужели вы себя не, зап... не отметили, не хотите отметить? Хорошо, мои дорогие. Очень было круто сегодня, очень было продуктивно. Jay-Z, а как вас зовут, jay -Z? Я первый раз вижу вас в прямом эфире. я 25 лайк я понял я понял а кто 26 поставит интересно джейзи напишите как ваше имя из какого вы города мы вам все дружно в чате поаплодируем Хорошо, если я правильно понимаю, то вопросов нету, тем у вас тоже нету, фантазия не работает, все устали. Но если вы смотрите этот стрим в записи, и у вас возникает тема, которую вы бы хотели, чтобы я осветил, напишите это в комментариях, а еще лучше зайдите в наш FNLP чат и напишите там свой вопрос, который Джейн. Джейн, из какого вы города? Кстати, интересно, сейчас что-то на канале стали появляться комментарии на английском языке, мне вот любопытно, это просто спам какой-то, либо начали смотреть где-то за границей, я просто раньше делал описание на английском, но потом что-то расслабился и забил на это все дело. Кто знает в чем дело, почему стали на английском писать комментарии спам? или люди с субтитрами просто смотрят наши эфиры киев супер обожаю киев 26 лайк ну все друзья мы побили рекорд сегодня был крутой динамичный эфир разобрали очень много вопросов очень много техник очень много практик большое вам спасибо что вы были со мной спасибо вам за то что вы активные в чате за то что вы активно комментируете Традиционно следующий прямой эфир будет в следующий четверг в 20.30. По вторникам утренняя раскачка с видео с вопросами на неделю. Порассуждать, подумать о себе, попробовать улучшить свою жизнь с помощью каких-то интересных инструментов психологических. И по субботам, либо воскресеньям, видео с NLP-техниками – Спасибо за эфир. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, друзья мои, я был рад вас всех видеть. До скорых встреч. Пока, пока.